Всем привет, меня зовут Носкова Татьяна, я уже не в первый раз говорю, что являюсь основателем языковой школы онлайн синьорита Тати, но про саму школу я никогда вам подробно не рассказывала, думаю, пришло время познакомить вас с ней. Моя практика в качестве преподавателя началась не с самой моей языковой школы, я работала репетитором, работала преподавателем в других языковых школах. Смотря изнутри, как работают некоторые языковые школы, я поняла, что не всегда... Их программы бывают эффективны. В чем была причина, я поняла только, когда в первый раз приехала на работу в Испанию. Тогда у меня сложился пазл. Как нужно преподавать и почему именно так. Идея основать свою языковую школу онлайн у меня была в голове много времени. Параллельно я работала репетитором, переводчиком, работала на кого-то, работала на себя. С каждым разом я все больше понимала, что мне очень нравится преподавать. Я обожаю взгляды людей когда они начинают строить уже предложение на иностранном, когда начинают говорить, переводить текст и вообще в целом понимать носителей языка. И это их взгляд яркий такой. Я понял, я знаю, я понимаю носителей, я могу разговаривать с ними, и я не потеряюсь в другой стране. Наверное, вот последнее их мотивировало гораздо даже больше. Но самое прекрасное ⁇ это видеть, как ученики перестают себя ограничивать. Когда они учат иностранный язык, перед ними открывается новый мир, новые пути. Их мир перестает заканчиваться на стороне их проживания, он расширяется, расширяются их возможности, их восприятие мира, их границы. Всегда замечаю одну вещь: когда ученики приходят только на курс, они приходят в одном состоянии, а уходят Совершенно другом. Кто-то настолько проникается культурой другой страны, что влюбляется в нее и понимает, что все, надо переезжать. Точно надо переезжать. Это, кстати, моя была история, да. Они переезжают и счастливый, наслаждаются жизнью, в ком-то просыпается сильная уверенность в себе, когда начинает, да, он говорит на иностранном языке, понимать, это просто же, о боже мой, я говорю больше, чем на одном языке. Кто-то приходит просто с интересом учить язык, потому что, ну, потому что ему нравится, да, и потом он в конце понимает, что, боже мой, я так легко теперь могу путешествовать, теперь у меня нет зависимости от гидов, от туроператоров, да, и теперь я. Я могу говорить, что белки сидят на дереве, а не белки, как советует Google переводчик У всех, кто приходит в нашу школу, свои цели. Об этом можно говорить очень-очень-очень много. И каждый ученик находит что-то полезное для себя, потому что мы, преподаватели, стараемся сделать все возможное для комфортного и полезного обучения. Только по одной причине. Потому что мы очень любим свою работу. И мы очень любим иностранный язык или языки, на которых мы говорим еще самое важное, мы прекрасно понимаем наших учеников, потому что когда-то мы были такими же. Были в состоянии растерянности, как это все выучить, как это все запомнить, как это все употреблять, как начать говорить, как вообще быть. Поэтому мы прекрасно понимаем, что чувствуют наши ученики, когда начинают учить иностранный язык. И наша задача расширить границы ученика и дать ему понять, что все находится в его руках. А если он про это забыл или не видит, то наша задача показать ему это. В течение всего моего опыта работы преподавателем ко мне приходили ученики из разных школ, из других, которые прошли да, другие курсы, и часто возникала одна такая проблема, что у них были пробелы в знании языки даже в самых начальных темах. И это может вызывать трудности в говорении или вообще может появиться страх говорить на иностранном языке. А потом тогда и желание учить иностранный язык пропадает. И тогда я поняла, что-то уже нужно менять. А что именно я поменяла? С какой стороны посмотрела на существующие языковые программы школ? Я расскажу вам в следующий раз.